Вызов принят, а это значит сейчас начнется самая жесткая битва в Инстаграме. И у меня для тебя первое задание. А мы смотрим батл Карина и Гусейн. И у первого прохожего автомобиль, так чтобы он был доволен, и переехать его на танке. А ты думал, будет просто? А он сел в танк и переехал ее, просто переехал танк. Да неужели, ⁇ -мо ⁇ все так и произошло? Просто... Просто посмотрите... Ты псих. <смех> Прямо сейчас мы э, переедем вот эту машину от этой. <смех> Откуда взялся брони этот сам транспортер-то? Много денег. Готово? Я пипец, я улетел. Очень страшно. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы не могли бы меня арестовать? А за что? <смех> я вор. Нехорошо признаваться, даже не знаю. Сейчас, подожди, ну, я тебя украл. Я украла миллионы мужских шерден. Я думаю, вы не к да. нам. Да, Вообще обалдеть. Можно криминально арестовывать скорее просто сажайте его в машину, я, я, вам, я вам помогу! Мне сейчас максимально стыдно было, и все из-за тебя. А ты же смотрел бои рестлеров, да? Вот тебе второе задание. Продержись настоящим рестлером целый раунд. Я не знаю, как ты будешь это делать, но я хочу прям... Уху! Уху! Нормально потреп... Просто жесть! Как, как он это так прыгнул! Мне кажется... Просто, братишка, много денег. Очень много. И можно сделать все, что хочешь. Он очень много весит. Это очень больно. Не, я не к тому, что мне весело, что тебе больно просто. Но это жестко. Не каждый так может. Мужик! Ребят, я сейчас продержусь целый раунд с профессиональным рестлером. Только не убей меня. Да мне кажется, это самое сложное задание всех данных. Вот если бы одна прыгнула, то с инструктором прыгнула. Каждый, так каждый может. Сейчас мы посмотрим, как ты выполнишь вот это задание, третье. Итак, ты должен подарить хорошее настроение прохожим людям. И я не знаю, как ты это будешь делать, но это должно быть очень мило. Как ты справишься, посмотрим. Так здорово, всех друг друга. Они друг друга хвалят, ё-моё. Подписывайтесь и на Гусейна, и на Карину. Взаимные подписки. Было очень мило. Очень. Прям этот костюм я даже не догадалась, что ты так сделаешь, но это прям, прям, да, папа, молодец, молодец, посмотрите, какой ма Первое и второе задание я выполнил, а сейчас будет самое милое задание. Это медведь, Маша и медведь, очень здорово, мило. Значит, это очень стрёмно, на самом Не поджигайте Карину, ⁇ мою, не надо. Нельзя так, нельзя. Вот как тебе ощущение, тепло было? Кажется, что уже где-то здесь было. Все окей? Да, да, да, да, Все. Нет! Трюкачи рядом были. Все сделали как надо. Я это сделала, а ты жди свое задание. Ты же понимаешь, что ты заставил меня ого-го как понервничать. Так вот теперь понервничай ты. Одевай бронежилет и пусть тебя выстрелят из пистолета. Сама говорит, сделай задание, а говорит потом ты ненормально. Так ты просил сделать, делай. В него выстрелили, в него просто, блин, выстрелили. Я не знаю, что ты сейчас мне загадаешь, просто посмотрите. А мне надо просто, я не знаю, валить из страны. Я Ванда, это предпоследнее задание и самое жесткое. Меня сейчас выстрелят из пистолета, я встану туда, пожалуйста. Никто никогда этого не повторяет. Я делаю это жизнь, а <смех> Прыгала, сгорали, поджигали. А сейчас кошка съест. Что будет-то? <смех> <смех> И стала облизывать, е-мое, никто не ожидал это. Офигеть, uh, это давайте... right. Пашину, конечно, все будет хорошо. Самое потрясающее, что это не котики бусей, это совсем не котики, я тебе скажу. Так, э, ты же любишь красный цвет, да? Ты Любим. очень любишь красный цвет. Так вот тебе пятое задание, покрась волосы красным красный цвет. Я жду. Я тебе честно могу сказать, ты очень достойный соперник. Ребят, он... Пок... Сначала достань танк, а сейчас достань краску красную. Конечно, достанет и покрасит. ...красился в красный цвет. Смотрите сами, что сами я ему рассказываю. Я никогда не думал, что буду красить волосы. Да, я обязался, пацаны. Три, два, один. Что вы живете Я так... А Карина покрасила вся в красный, абсолютно вся. Дьявол опять. Достаточно шокирующий, да? Ну что, пойдем? Я домой. <с doblarna 'co> все пропускает, вообще здорово. Все хорошо, проходите. Да все хорошо, все в шоке просто. От красного. На! На, ё Ударилась! Прямо! Ребят, мы с ней встретились! Я хочу тебе сказать, что ты большая молодец, я не ожидала от тебя такого. Спасибо большое, ты очень крутой, ты тоже очень мощный. Это самый масштабный батл. Че то бороду-то красную не сделал тоже. За все время батлов? В инстаграме это просто пушка и... И так как я тебя вызвала, я считаю, что не нужно делать голосование. Мы просто вышли и сделали красиво. А победила просто дружба. Самая настоящая дружба. Голосовать не надо. Мы вас любим. Спасибо всем. Я думаю, вам понравилось. Мы старались. Мне кажется, очень понравилось. <связывая> а я ни черта не старался. Просто посмотрели вместе. Вот так вот. А это значит, сейчас начнется самая жесткая битва в инстаграме. И у меня для тебя первое задание. Купи у первого батла, но вы мне все пишите, чтобы я его сделала. А для батла мне нужен самый мощный. Так вот, рассмеши людей, которых очень сложно заставить улыбаться. Например, полиция. Жизнь с настоящим рестлером целый раунд. Я не знаю, как ты будешь его делать. Ну, Карина, держись. Тебе нужно stories. Ты кинула мне вызов. Окей, я принимаю вызов. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы не могли бы меня? Подарить хорошее настроение прохожим людям. И я не знаю, как это же так можно, чтобы никто не видел. Твое задание – ты должна показать каскадерский трюк. Просто переехал в тачку, просто. Сейчас будет самое милое задание. переехал ее. Твое пятое последнее задание. Спустись в метро и шаги. Что нет, это бензин, братан. Такие трюки над живым. Ах, нет, нет. Просить волосы. Куда я... Да? Ты очень любишь красный. Поехали. Ну, в интернете, да? Ты понимаешь, что ты заставил меня ого-го, как понервничать? Иди в клетку ко льву или тигру. Я же знаю, что девушка... Пятое задание. По крайней задание. <соединяющие>